Меня зовут Александр, мне 29 лет. 10 лет своей жизни я потратил на употребление. Это с 15 по 25. Вот, общий стаж 10 лет у меня был. Ну что, граждане наркоманы и просто неравнодушные, а также тунеядцы, алкоголики и также их родители, приветствую вас в рубрике «Говорящая наркомания. Голова». Сегодня 8 декабря, а значит, я ровно восемь, ровно восемь счастливых дней с поддержкой команды форума в девятнадцатом году, в конце в декабре. Когда в жизни у меня все стало очень плохо, окончательно уже, и нужно было выбирать либо смерть, либо жизнь, я нашел, ну, стал искать помощи и нашел ресурс наунарка, no с помощью которого я смог выбраться из этой зависимости, смог победить эту всю историю. Дал себе установку, что я буду искать ответ не в пакетике, а буду писать на форум. Я получаю реально очень много поддержки, там, там реально живые люди, родители наркоманов, да это не важно, <как> там просто люди и личности, они хотят помочь, они неравнодушны к этому, мне это очень помогает. И спустя 4 года сейчас я хочу передать огромный привет команде NoNarco всей Юлии, Владимиру Борисовичу, Антону, Юлию это Рината Башарова, это автор статей, с помощью которых, автор статей вообще программы, с помощью которой я получил базу еще тогда. Поддержкой э, текстов, которые я читаю, но ну, я правда прочитала их пока всего четыре, 4... нет, пишу, 15. ой, прошу прощения, я буду стараться следить за своим матом. Э, прочитал я пока 15 текстов дозировано для себя, я это все получаю дозировано пока что я не могу дать никаких комментариев от себя потому что должна быть более-менее общая картина какая-то но тем не менее тем не менее 8 дней я жив и даже срывы там пару срывов за эти 4 года не смогли меня сломать, я нашел в себе силы, но ну, находил каждый раз вставать на ноги вот, цепляться за жизнь и бросать это дело окончательно. Вот Ну правда я пока нахожусь в Подмосковье и особо я еще так понял, что я только готовлюсь готовлюсь к жести, которая мне предстоит видимо здесь триггеров то особо особо много триггеров здесь и нету чтобы у меня чтобы появлялась тяга. но когда я приеду в отрадное обратно, вот тут начнется самое веселуха. Я проходил программу еще на дому с помощью статей и сидел дома. Ну, у меня не было денег на реабилитационный центр и я это смог дома сам самостоятельно с помощью поддержки команды и статей. И вот я живой пример, спустя 4 года я трезвый счастливый человек, здоровый, победивший, тут дрянь, тут болезнь, заразу, да как хотите, называйте. Вот, еще раз хочу передать всем привет, всем, кто меня помнит и помогал мне. Я жив-здоров, у меня все хорошо, я живу счастливой обычной жизнью нормального человека и никогда не буду употреблять больше наркотики. Вот, всем спасибо, верьте в себя, это возможно, все, все вот здесь. Вот, всем хочу пожелать удачи и сил, главное, силы веры в себя справиться с этой гадостью, с этой дрянью, болезнью и жить счастливо. Всем, всем.